Повторяем подвиг Сталинграда. Если кто забыл про Сталинград, А Россию обижать не надо. Бумеранг воротится назад. А Россию обижать не надо. Бумеранг воротится назад. Веришь в порно, в НАТО, Пол меняешь в гейском кураже. А Россию обижать не надо, Бумеранг назад летит уже. А Россию обижать не надо, Бумеранг назад летит уже. Будь ты хоть в Америке сенатор, Вставь импланты, подлечи ковиц, А Россию обижать не надо. Бумеранг назад уже летит. А Россию обижать не надо. Бумеранг назад уже летит. Где на карте числилась Канада. Океан бездонно-голубой Крикнешь ты, не надо. Мы ответим, поздно, дорогой. Ой, не надо, крикнешь ты, не надо. Мы ответим, поздно, дорогой. Но хохлов, купивших за печенье, Не понять ко всем чертям кадясь Фактов не случайное стечение, а причинно связь фактов. Не случайное стечение, а причинно-следственную связь.